всем привет у нас выключили электричество и буквально вчера только приобрел новые панельки вот сейчас попробую протестировать их так вот вот 4 панельки и 2 у меня стареньких подключил все последовательно то есть вот у меня с первой пошло через вторую через третью через четвертую через пятую и через шестую вот подключил подключил к такой розетке такой розетке и через нее опустил чайник получается с этих шести панелей э, напряжение холостого хода получилось в районе 130 вольт я замерял сейчас померим чем будет у нас под нагрузкой при включенном чайнике при включенном чайнике 79,3 79,3 вольта так воды примерно в чайнике половинка да, чуть больше литра. там происходит какое-то потихонечку маленький нагрев сейчас отключусь подожду как закипит расскажу через сколько времени закипело. Напряжение чуть-чуть просело 78.4 но мы уже слышим звук. Не знаю, передастся на камеру нет. Сейчас прям микрофон поставил прям к чайнику. Слышим, как водичка начинает закипать. Чуть больше литра. Прошло у нас в районе 6 минут. Ждем. Итак, немножко поменял угол наклона, чтобы солнышко светило ну, примерно под углом 90 градусов. Вот, вот эти 4. те две так и остались. Как бы, ну Они у меня закреплены, пока не могу никак пошевелить а, напряжение немножко подросло 80 почти 82 вольта слышим как чайник пытается закипеть знаю видно не видно видно парит крышка вся мокрая там происходит процесс кипения водичка потихоньку булькает напряжение потихоньку вырос выросла вот и сейчас будем смотреть на результат вот вода закипела и времени прошло 16 минут сейчас пойдем пить горячий чай, в то время, когда ни у кого нет цвета. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем удачи в альтернативе. Пока-пока.